Приветствую вас, зрители моего канала. И в этом видео я хочу вам рассказать о способах прокачки гильдии. Но ну, а пока пусть Метир постоит на фоне разрухи и Скайбокса. Для начала ну, смысл самому качать гильдию. Причина очень проста. Просто хочется или может быть другая причина нефиг делать а еще может быть захотелось вам быть гэмом правда если в этих всех случаях у вас есть пара лишних десятков шкафов голда то уж потратить чтобы сразу купить прокачанную гильдию в принципе, просто прокачанные игры с опытом за чили, бла-бла-бла-бла-бла, могут стоить в районе около 100 шкафов голда, 7 шкафов голда. То есть, ну не, не сказал бы прям, что неподъемная сумма. С условием, что сейчас голд можно найти по 10 шкафов за ой, по шкафу за 10 рублей то есть того где-то 700 рублей ну, в целых в целом если даже покупать за реальные деньги мне кажется можно будет найти вот такие деньги рублей за 600 за 500 даже а, но если же вы решили таки пойти сложным вариантом и самому качать ее то я немного расскажу как это сделать проще для начала скажу такое открытие наверное для некоторых не стоит всегда в гильдии 1 левела просить всех в нее вступить потому что никто в нее попросту не вступит ибо гильдии дают бонусы коих ваши не будет поэтому прежде чем просить всех в нее вступить лучше ее хотя бы аппните левел тогда пятого. А лучше до шестого, чтобы у тех, кто качается, были бонусы к а, В принципе, тогда у вас будет мысль, как я буду один качать. Ведь гильди что качали их много людей. Но раз вы создали гильдию, то вообще, наверное, должны быть люди, которые готовы к вам вступить. Но однако если таких нету, то да, вам придется тяжко. И именно такой я сейчас и буду рассматривать. Итак, самый простой способ кача деньги это делать квесты. Попросту делайте квесты, как видите, шестой левел. Уже даже 17% от шестого левела. И это все просто за счет квеста. За каждого выполненный квест, за который вы получаете опыт или честь. Или, проще говоря не серый квест гильдия получает а, 50 шкафов опыта а, также наверное еще стоит отметить а, дабы вы понимали получает ли гильдия опыт надо а, вы, вы это можете определить по получению репутации в гильдии то есть, в целом, за все, за что вы получаете репутацию в гильдии, гильдия получает опыт. Но квесты качать, квесты качать, и другие способы, что значит них? Способ номер один, если у вас есть хотя бы один человек, с которым вы можете вместе качать гильдию. Это арена. За каждую победу в ПВП на арене, то есть не за каждую победу в ПВП, а за каждую победу на арене вы будете получать ОК-Гиди, по-моему, в размере тех же самых 50 шкафов, то есть даже 25 шкафов. То есть, э, в целом, не сказать, чтобы это плохой был способ, однако, да, еще я забыл сказать. Э, чем больше людей в вашей гильдии, точнее на арене, точнее составь в вашей тимы арены из вашей гильдии. Не обязательно, чтобы все были из вашей гильдии, однако каждый будет получать вроде бы все же по 50 шкафов опыта за победу на арене. То есть эквалент одного квесту. Это вы уже смотрите и думаете. Например, у нас Nexon такой способ не покатил, потому что мы либо ЛП-шерами, да и к тому же мы были без ЛП-шмота. Нет, это просто ты нихрена не делал. Нет, это просто я был без шмота! Я был в зеленке 409 левела. левла. Нет? Ну, на самом деле, да. Ну, на самом деле, потом я еще был в А-13. И все равно я особо не покатило потому что ты был в танк с Нет, а вообще-то я был тогда же Ага. Ну, тогда у меня не хватило дэмэджа. Вот! <свят> Наконец-то ты признал <свят> свое поражение. Так у меня не было ППП шмот. Это уже мелочи жизни. А, ну совсем собственно, такой способ у не покатил, но квесты. Во-первых, есть квесты, которые зовутся ДЕЛИКАМИ. А, и не только деньги а, например, всякий обмен. Например. Эм, эм. О, э, в грозовой гриве. Где-то здесь есть. Хадира. И у них есть квест на обмен эмблем, которые падают в ульдуаре, в чертогах камня и чертогах молний которые падают просто в огромных количествах но их даже можно купить на аукционе вы берете и сдаете эти эмбемы на самом деле это способ мы еще не проверяли потому что мы не искали а, нет нет я проверял но уровень не подходить и квест был серым поэтому, поэтому за говорю, не мы довали. проверяли это то есть туда нужно идти на 80 <связь> это я уже говорил на самом деле далее способ это найти третьего человека и тогда во втором вы можете ходить по инстан и еще важнее примечание чтобы засчиталось как, гильдей, как гильдейский поход, вам нужно, чтобы 75% вашей группы были членами вашей гильдии. То есть если вы... И, и это не важно еще, какого э, вы И лев... Нет, вообще всего сколько людей. Да. Например, если вы идете в первый 1 одни э, то вы ничего не получите. Если будет три человека из вашей гильдии, и вы пойдете в этот же самый, из первого левла, то вам засчитает это как гильдейский поход. Насчет начисления, ну, это начислится опыт в размере, в размере 300 шкафов, как здесь написано. И здесь еще написано, что это 7 раз в неделю. Однако, помимо этих 300 шкафов, каждый член группы будет еще получать свой опыт я точно не помню сколько и как, но еще просто за счет участия каждый член группы будет включать опыт который будет... он будет поставлять гильдии опыт Тут-тут кто-то ко мне присоединился, какой-то еще гном а далее в сценарии по-моему все три человека должны быть членами гильдии рейды должно быть если вы идете в десятку то должны быть соответственно 7 человек из вашей группы из вашей гильдии если идете в 25 то много человек из вашей гильдии если вы идете в молтенкор то 30 человек из вашей гильдии и так далее так что если у вас нету знакомых, которые ваши вашей гильдии, которым делать ничего, если у вас в принципе в гильдии нет людей, которым делают ничего, если у вас в принципе нет людей в гильдии, то ваш единственный способ это квесты. На этом вроде бы все.